Всем привет! В нашей жизни мы постоянно попадаем в неловкие ситуации, но благодаря им некоторые люди еще и умудряются прославиться на весь интернет. И в сегодняшнем ролике я предлагаю тебе взглянуть на самые нелепые случаи, которые покорили всемирную сеть. Вы когда-нибудь видели летающие туалеты? Сильный ветер поднял биотуалеты в воздух и заставил их летать над парком, распыляя таинственное вещество на всех отдыхающих. Наверное, у каждого есть такой токсичный друг. В любой непонятной ситуации, делай вид, что так и было задумано. Тот момент, когда пытаешься сэкономить на специалисте и думаешь, что можешь все сам. А это видимо современное Bluetooth соединение с прицепом. А этот парень придумал хороший план поужинать за счет клиента. Жаль что он не подумал о камере наблюдения на входе. А вот наглядная демонстрация возврата кэшбэка. Еще пару таких внезапных появлений и она останется сиротой. Если вы собираетесь отдохнуть на круизном лайнере, то заранее посмотрите прогноз погоды, чтобы не попасть в такую ситуацию. Когда очень хочешь себе внедорожник, но не хочешь его заправлять и тратить деньги на расходники. Наверное это чеширский кот, который случайно попал в наш мир и хочет вернуться обратно. Никогда не стоит забывать про ручной тормоз, особенно если вы оставляете машину на пригорке. Последний клиент перед закрытием ресторана застал эту девушку за танцами во время уборки. На какой-то момент мне даже показалось, что этот парень обладает силой джедая. Видимо, хозяйка так сильно надоела этому чемодану за время отпуска, что он решил от нее сбежать. Видимо, хозяину этого автомобиля не помешало бы заглянуть на станцию. Эта девушка хотела сделать красивое фото, как у Мерлин Монро, но природа решила поменять ее планы и отправить в нашу подборку. А этому парню явно не быть футболистом. Мне кажется, что в следующий раз они точно пересмотрят правила погрузки. Пап! Девиз этого приятеля всегда кланяется перед входом в дом. Но ей еще сильно повезло, что она не оказалась парнем. Почему такую технику прыжков не используют на Олимпийских играх? Видимо, песику не очень понравилась новая прическа своей хозяйки, когда паркур – это явно не твое. Пишите в комментариях, какие случаи вам понравились больше всего, а также не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. До встречи в следующем ролике.